Друзья, меня зовут Павел Агапкин и хотел я вам сегодня показать э, автоматический дымогенератор, нашу новинку. Э, этот аппарат, просто как какой-то космический корабль, э, был создан компанией Hobby Smog. Этот дымогенератор, вот сейчас, на момент 2021 года, э, можно сказать, что э, собрал в себе, в своей конструкции, все плюсы и мы постарались вычистить все минусы. М -м, вот, этого формата дымогенераторов. Вы знаете, что есть, ну, кто-то, скорее всего, знает, что есть похожий дымогенератор в коптильнях Барняк, Я видел. Принцип простой. Шнековый дымогенератор. Шнековый в том плане, что мы на нагревающийся тен шнеком подаем щепу, и эта щепа медленно проходит по тену, нагревается, выдает дым и падает в какую-то емкость, да, полусгоревшая. Большим минусом является то, что иногда эти деминераторы зависали у наших, так скажем, коллег, и щепа либо не до конца прогорала, либо вспыхивала. Ну, там был, была проблема. Вот. Ну, это лишь потому, что там не было датчиков у этих товарищей, датчиков температуры и автоматизации. Мы здесь что сделали? Мы здесь сделали просто, мы его сделали умным. Поставили датчики. Поставили пороги безопасности, отсечка идет, да? А, то есть ты можешь спокойненько зарядить этот демегенератор там, на, на сколько тебе нужно, там, на 10 часов? Ну, пожалуйста, на 10 заряди. На 20? Ну, пожалуйста, заряди на 20, только сюда подставь побольше еще э, емкость, да, небольшой бункер. А, засыпешь себе сколько нужно щепы и все. А, друзья, не забываем про термокамеры, если кто-то забыл. Э, наши красотки. А, ну, я, я про что, ну, я немножко не протираю. Я про что, сейчас февраль месяц, доллар немножко скакнул вверх, и нержавейка тоже пошла вверх. Вот у нас есть небольшой там ограниченный запас на складе, термокамеры готова по старой цене. Через две недели, я думаю, что придется поднимать. Не факт, мы, мы конечно, все пересчитаем. Вот, но если кто-то думает, то вот сейчас железо дешевле, поэтому цена пока старая. Ну, я помыл ее нормально, это был мороз, минус 15, так что, в принципе, хм. Для мороза нормально. В гараже коптить можно. Даже в мороз нормально, справляется. Примерно в марте мы цены будем пересматривать, я так думаю. Ну, все к этому идет. Так что, так, термокамера, ем-колбаски. Кому интересно, набирайте в Яндексе просто термокамеры, ем-колбаски. И куча отзывов, и люди снимали, и наши ролики вот все, что есть. Так, ну давайте, наверное, поближе. да? Всем же интересны детали. Поехали. Смотрите, что здесь есть. Э, здесь есть ворошитель. Видите, вот эти э, билла, да, небольшие. Дальше, вот там вращается э, шнек тот самый. Видите, медленно-медленно вращается. Он вращается по определенной программе. В одну сторону, в другую сторону. Паузы, задержки. И снова в одну сторону, в другую сторону. Дальше, что здесь есть еще? Покажу. Комплектация, э, значит, что вы покупаете за эти деньги. Вот этот дымогенератор. Вот этот Дымогенератор. Ай, горячо. Вот, а охладитель дыма и э, кондензатор-сборник да, мы вам дарим в подарок. Вот сейчас вот этот охладитель дыма по каналам дым проходит да, и э, охлаждается до температуры окружающей среды. Вытаскиваете отгоревшую золу, здесь падает только зала. Выбрасываете и загружаете его снова. Значит, что здесь еще в плюсах? Вот этот э, тен со шнеком, вот здесь, наверное, самое интересное. Здесь э, стоят датчики температуры, где мы четко задали температуру тления э, этой щепы, которая позволяет получать ароматнейший дым, вот как будто от э, лабиринтного да, там, где она и тоненькая щипа. но в автоматическом режиме и достаточно долгое время. Да? Дальше. Э, что здесь есть еще из комплектации? Сейчас я соберу его. Угу. Собирается он просто вот на двух защелочках раз, раз и квас. Э -э узел предохранителей, запасные видите, в обойме у вас два предохранителя, <laughs> это уже в комплекте по умолчанию, то есть один рабочий, другой, если он сгорает, мы перещелкиваем, достаем из из обоймы следующий. Дальше, вы обязательно должны его заземлить обязательно по умолчанию. Дальше, засыпаем сюда щепу я прямо сейчас на ваших глазах. Это первый запуск, да. Щипа наша, буковая, стандартизированная, она пропаренная и выдает минимум смол. Да? Я засыпаю, засыпали немножко, ну, стоп примерно. Хотя, наверное, сейчас будем коптить побольше можно. Вот, одна загрузка хватает на 8-16 часов, в зависимости от скорости. Ну, собственно, и все. Смотрите, Вырошитель начал работу, шнек заработал, и потихонечку щепа начала подаваться в область тления. Температура тления четко рассчитана, она, по-моему, по если я не ошибаюсь, 380, я могу ошибаться, я все-таки технолог, а не инженер. Вот. Значит, ждем 10 минут, вот отсюда пойдет ароматный, ароматный дым. Через гофру. Гофротруба металлическая, вы можете соединить с любой коробкой, любая коробка, хоть вот в гараже, в принципе, ее оставить, копти в гараже, хоть в бане, да. Это достаточно дыма дает, очень, очень, очень плотный. Либо с нашей термокамерой, как хотите. Интересно? Я думаю, что интересно. Это железяка умная. Это не просто железяк. Это железяк, который выдает тебе на выходе вот здесь, вот в этой, вот в этом лоточке, только залу. Прогорание полное, максимальное. Она работает по программе. Работает 10 минут в одну сторону, пауза, 10 минут в другую сторону, обратно. Пауза, еще раз прямо, пауза. И только потом уже высыпает. Да? Именно поэтому мы можем говорить о максимальном прогорании, максимальном тлении и максимальном, максимальном времени тления. Повторюсь, дымогенератор вы его покупаете. Вот этот охладитель мы вам дарим бесплатно. Хотите вы его используете, хотите вы его не используете, это ваше право, ваше дело. Если будете использовать без э, охладителя дыма, тогда обязательно сюда ставите металлическую емкость э, с водой, чтобы выпадающая зола гасла. Вот смотрите, как она работает. Вот сейчас еще пошла потихонечку. Вот, медленно, аккуратно нагревается и двигается. Так, друзья, ну и обещанный обзор вот всех существующих дымогенераторов, которые на данный момент, 2021 года существуют в России. Три типа. Первый самый тип, наверное, самый, ну да, у нас самый первый в ассортименте. Это наш стандартный классический сапог. Классический сапог, ну мы его называем сапог, да. Вообще то эжекторного типа, то есть здесь нужен компрессор аквариумный. вот Сюда нагнетает воздух, да. Давайте я разберу, покажу. Дальше. Воздух вот здесь охлаждается, он уже работал, просто я снял его с камеры. Вот здесь, видите, трубочка, да, через которую проходит воздух. И вот в, этом местечке, вот в этом местечке воздух выходит в более широкую трубку и создается эффект эжекции, то есть КПД этого компрессора повышается, и он засасывает вместе с собой дым, который получается от тления вот здесь щипы, да? Вот в этом э, месте. Ты засыпал щепу. Давайте, я соберу его полностью. Вот смотрите, дым пошел. Прошло ровно 4 минуты, и он еще не разгорелся. Вот все на ваших глазах, все в прямом эфире, да? по сути. Засыпал щепу, включил э, компрессор, пш -пш, поджег с двух сторон. Компрессор сначала выводишь на максимальную мощность, и вот этой это загрузки, это модель 1, однушечка, да, самая узкая труба. И вот эта загрузка хватает на 3, ну может быть там 4 часа, в зависимости от того, как вы прикрутите ваш компрессор, да, нагнетающий воздух. Вот, отсюда выходит воздух, э, с дымом вместе смешанный. Дым охлаждается, разбавляется, э, и он очень, очень плотный, этот дым. Здесь нужно отметить, что люди путают модели дымогенераторов, читают в книгах описание ну, руководства по копчению, да, и путают эти модели дымогенераторов. Смотрите, в книгах написано, как сырокопченые изделия или там рыба сырокопченая коптится 8-12 часов. И вот покупая дымогенератор, человек начинает коптить 8-12 часов. Ну, модели-то разные, и плотность дыма разная, и производительность дымогенераторов разная. Вот здесь вот с этим дымеггератором, за 8-12 часов ты получишь уголь. Вот это закопченое, перекопченое, черное, черный продукт. Потому что плотность дыма максимальная. Естественно, тебе придется раза два-три его перезагрузить, потому что все прогорает быстренько, мгновенно. Ну, там, за 3-4, пять 5 часов все прогорает. Вот, и ты получаешь автоматически негодный продукт, бракованный продукт. Почему? Лишь потому, что ты не учел, что дымеггератор бывает разные. 6-12 часов способен коптить... Вот этот дымогенератор, мы его называем лабиринтным, потому что он похож на лабиринт. Да? Сеточка, по сути, с лабиринтом, тут есть еще, кстати, отметьте для себя волшебные руны, ем колбаски, отметьте для себя, да, они делают дым волшебным. <как> да. И мы продаем его, естественно, с, с поставкой, с тарелочкой, вы можете купить это, понятно, в Китае, но у нас это с гарантией, если что-то поломается, мы в течение года высылаем бесплатно новый. Вот, этот дымогенератор позволяет получать ароматнейший дым. Прям обалденнейший дым. Но он требователен э, к щепе. Вот смотрите, нам нужна вот для этого лабиринтного доминератора вот такая щепа. Мелкая, мелкая, мелкая. Э, ты ее засыпаешь сюда. Поставишь туда свечечку. Свечечку простую свечку, вот сюда, на, на, на эту площадочку, да? поджигаешь свечку и ставишь в любую емкость, это может быть деревянная емкость, железная емкость, неважно, не имеет значения, какая емкость, вот и он в течение 6-12 часов спокойненько тлеет по кругу, либо там единым фронтом, неважно, вот, и дает ароматный-ароматный дым, лишь потому, что он тлеет, как папироска, 380-400 там, там, градусов он выдает, не больше. вот здесь Гораздо больше температуры тления в нашем эжекторном дымогенераторе, но гораздо интенсивнее дым. Да? По интенсивности ну, раз в 5 этот мощнее, чем этот. Поэтому говорить, вернее так, сравнивать эти дымогенераторы, наверное, будет неправильно. Но, если мы хотим сделать сырокопченый продукт, тогда мы вот этим дымогенератором должны коптить, я имею в виду нормальным эжекторным, ну, сапоговым, да? как мы его по-простому называем, сапогом коптить ну, два часа, но ну, максимум три часа, потом сделать паузу на два-три дня. <coughs> Через два-три дня еще два-три часа э, закоптить дробно. Почему? Потому что, ну, он выдает очень много дыма, и он очень конструированный. И лишь поэтому он используется в наших э, термокамерах. Потому что он за, за 15 минут, ну, там, 20 минут максимум, Извините, уже дым пошел, я тут подкашливаю. Вот. Он тебе за 15-20 минут выдает отличный внешний вид, э, с корочкой, со всеми общепринятыми параметрами качества э, вот, копченого продукта. 15-20 минут копчения. Вот на этом, чтобы добиться нормального цвета, ну придется коптить 6-12 часов, для того чтобы получить такой, слегка э, копченый продукт. Чтобы, если вы хотите получить максимальную яркость, ну там часов, наверное, 16 наверное, будет нужно коптить. Ну раза два или три перезагрузить. Вот, это все я вам рассказал про два э, существующих у нас в ассортименте типа дымогенераторов, которые могут быть, здесь написано хобби смог, ну, ребята делают для нас, <с if you want> для ими колбаски. Э, качество шикарное, я их э, люблю, и э, у меня с ними, получается, получился вот этот продукт, наша термокамера. Моя технология, моя, э, мое обоснование, ребята сделали классные вещи именно руками, потому что не хороший инженер. Ну вот он сейчас прошло сколько наверное, минут, 10, мы снимаем. Он сейчас вышел на свой рабочий режим. Мы его гоняли, вот на самом деле гоняли, 5 штук, прям в ряд. Мы гоняли два года, два года на отказоустойчивость. Каждый день с 8 до 5, вот ребята приходили на смену и их врубали. За эти два года мы, мы изменили, сделали кучу доработок. И сейчас можно сказать, что мы вышли ну, на финальный этап, это версия финальная. Она идеальна. Вот так как, вот как наша камера 1.3 сейчас уже стала завершенной идеальной, да, так и этот демиратор стал идеальным. Значит, по поводу охлаждения. Есть два типа копчения. Холодное копчение, горячее копчение. Ну, в кавычках, понятно. Почему-то люди говорят про холодное копчение, про горячее, горячее копчение, но никто четких параметров дать э, не может. Да? Значит, по поводу горячего копчения. Понятно, что <coughs> дымогенератор Сапоговый более успешен для горячего копчения, потому что он выдает максимум дыма за единицу копчения, да? за единицу времени. И этим самым там, ты за 20 минут можешь дать отличный цвет продукту, прям идеальный красно-копченый цвет. Да? Значит, дальше по поводу сапогового демиггенератора. Значит, этот демиггенератор позволяет получить максимум дыма за единицу времени. Но дым ну, плюс 10 градусов к температуре окружающей среды. Да? То есть в жару, там, в летом там, плюс 30 у тебя на улице, плюс 10 из-за дымогенератора, и эта уже рыба будет чуть-чуть подваренная. Рыба подваривается, если ты хочешь там, получить скумбрию холодного копчения, то летом, скорее всего, это не получится. Без охлаждения дыма. Придумали для охлаждения дыма. Вот, если ты хочешь использовать сапоговый дымминиратор. Придумали мы э охладитель дыма. Еще одна железка. Модная, блестящая. Охладитель дыма. Что здесь происходит? Дым. Ты вставляешь сюда. Это просто переходник под термокамеру. Нужно другую площадочку взять, чтобы их соединить. Вот. Ты вставил, защелкнул. И вот таким образом ты можешь этот дымминиратор использовать на любой коробке, естественно. Дым попадает вот в, в каналы, проходит сверху вниз. По сути, эта величина, это, это расстояние, длина канала охлаждения этих радиаторов, по сути, у тебя раз, два, три. В итоге метр практически охлаждения, именно теплообменник, да? Теплообменник по сути здесь метровый, только он упакован в три раза э, меньше, да? слушай, <coughs> хороший дым. Ну, вот. И дым охлаждается до, до температуры окружающей среды. Вот эта вещь рабочие. Здесь, естественно, ты собираешь конденсат. Конденсато э, сборник можно прилепить, да? Ты открыл там конденсат, слил тебе. в общем, как хочешь, так работаешь. Накрутил сюда шланг, и он спокойненько сливается. Если тебе это нужно, да, или если ты используешь некачественную щипу. основная проблема с конденсатом со, со смолами, да, это некачественная щипа. Ну потому что, ну это так. Второй вариант. Вот это стоит. Это мощно и это универсально, это стоит э, примерно, ну сколько он там, три-четыре тысячи этот и четыре с половиной тысячи это стоит, да, восемь тысяч, и ты получаешь уже э, универсальность в, в любом дыме, в горячем дыме, в холодном дыме, ну, неважно, да. Вариант один. Вариант второй, для холодного копчения, идеален, стоит копейки, по сравнению с этим, да, он стоит там 1000 рублей. Единственное ограничение щипа. Этого пакета хватает мелкой щипа, этого пакета хватает на примерно три загрузки, может быть 4 загрузки по 6 часов, ну примерно на сутки копчения этого пакета, ну там часов 20. Смотря какой наддув и все остальное. Ну, ребята говорят, что 12 часов он вполне работает и не, не парится. Это холодный дым, ароматный дым, классный дым. Вот это... Я использую в деревне, в своей деревенской, деревянной коптильне, для того, чтобы получить шикарный там, рапид, грудиночку, беконную, да, там, либо рыбу холодную коптильную, что хочешь. Второй вариант. Третий вариант наша новинка, которая позволяет тебе делать все, что хочешь. Вообще все, что хочешь. Сюда поставил гофру, поставил в термокамеру или поставил в деревенскую мою коптильную деревянную. Она выдает температуру дыма. Вот, ну, ну, нормально, температура окружающей среды такой же и у дыма, да? Это через охладитель, через конденсат сборник. Так что <coughs> хороший крепок дымок, то ароматный. Так что так, в принципе все, что хотел я вам рассказал. Три варианта копчения на разный кошелек. Самый дешевый, но только холодного дыма, да? В ролике ⁇ Охотничьи колбаски ⁇ кстати, вы можете посмотреть, как он отработал. В сравнении с сапоговым демигенератором в нашей термокамере. Ну, цвет, конечно, проигрывает так вот, если по чесноку. Дальше. Этот самый дешевый, требует спецщипы. Этот, ну, в принципе, достаточно доступный по цене. Там тысячи, порядка 4000. Тысяч. Универсальный. Летом, конечно, тяжеловато, при плюс 30. Ну, при плюс 30 коптить особо нихуя не хочется, можно так сказать, да. Либо добавляем сюда охладитель дыма и спокойненько используем и летом в жару тоже для копчения рыбы, да. И третий вариант, автоматический демигенератор, который работает как, ну, просто как ракет самонаведения. Засыпал, щелкнул и спокойненько там 10, 12, там 15 часов, в зависимости от, естественно, погодных условий. Вытяжки, если у вас есть в корби в коптильном ящике. Вот. Он спокойненько работает, как, как машина. Нарастил сюда еще, э, поставил бункер небольшой там какой-нибудь. И можешь там на 20 часов, на 3 часов э, зарядить, он спокойненько будет коптиться. Вот, собственно, весь наш обзор про три существующих доминиратора на данный момент вообще в мире. Да? Потому что других... Ну, есть другие типы, но в, ну, в домашнем применении они не... Э, нельзя сказать, что они удобные. Фрик, есть еще э, фрикционный, который... Брусок ставит на вращающийся блин, по сути, ну, по-простому просто м -м, плитка электрическая. Он крутится, и от трения возникает дым. Он дико воет, у тебя болит голова буквально через полчаса его работы. Это тоже есть, да? Есть еще. Я просто про, про, про все типы демиграторов. Есть еще острым паром под 350 градусов диким давлением, пропуская через древесину сухую, и пар вызывает пиролиз. Так тоже делают иногда, ну, если это нужно, да, там, 350-380 градусов. Шикарный дым, и он совершенно безопасен, потому что там нет открытого горения, там просто пар. Ну, пар тоже опасен. Так что, так, по сути, наверное, все. До встречи.